В прошлом выпуске лаборатории мы с вами обсуждали разницу между дальностью обзора, которую нам указывают в ангаре, и дальностью обнаружения, которое нас интересует, когда мы находимся в реальном бою. Кто не видел тот самый выпуск, обязательно посмотрите, ссылочка внизу. Как вы помните, опыты по дальности обнаружения мы проводили на американской ПТшке Халкет. Поэтому самое время проверить, что дают владельцам Халкетов эти знания в реальном бою. Ну что, поехали? Канал Барабекус представляет! Бой начинается! Я вам рассказывал, что у меня есть знакомая, Клара Захаровна. Всегда мне говорила, что не уважает тех, кто удовольствие получает только из интернета. Весь прошлый год мне бубнило, что лучший для нее досуг, это с книжечкой хорошей на диване полежать. Но вы сами понимаете, что когда дошло дело до подарка на ее день рождения, то о нем я долго не задумывался. Подарил книгу. Не сказать, чтобы толстую, но интересную. Сам когда-то читал. Но книжка вещь ведь недорогая, поэтому основной подарок спрятал между страницами. Думаю, начнет читать и приятно удивиться. Вчера заглянул в эту книгу. Деньги как лежали между пятой и шестой страницей, так и лежат. Пришлось вручать книгу по новой, но уже без намеков. Прямо все рассказал. Что я услышал, как вы думаете? Кто там из вас предложил вариант «Спасибо»? Нет, услышал я вовсе не «Спасибо». Да, не «Спасибо». Здравствуйте, уважаемые любители делать приятные сюрпризы и любители получать в подарок книги, но только с приятным вложением. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Барбекус. Почему я вспомнил эту историю с книжкой? Да потому что танк наш, Хеллкэп или Хеллкат, кто как его называет? Так вот, наш танк это как книжка с сюрпризом. Снаружи, если посмотреть, форменный средний танк. Достаточно быстрый, ну и вертлявый, с вращающейся башней. А самое приятное, конечно же, внутри. Отличный обзор и очень точная пробивнючая пушка. В общем, все как у нормальной ПТшки. Но чтобы эта самая книжечка под названием Hellcat приносила денежку в виде хорошего настрела, и чтобы эта денежка попадала к нам после каждого боя, необходимо воевать на хулкате одновременно и как на СТ, и как на ПТшке. Если увеличимся, например, игрой в средний танк и подпустим врага слишком близко, нас очень быстро опустят на землю. Напомнят, что наш агрегат изготовлен из форменного картона. А вот если будем воевать чисто по ПТшному отсиживаясь с другими ПТшками исключительно где-то по кустам около базы, то будем кушать хлеб с маслом только когда наша команда сдала уже все позиции и враг где-то около наших ворот, поблизости. Поэтому запоминаем, а если есть под рукой ручка, то записываем. В начале боя едем вместе со СТшками. Не на любую позицию, конечно, а туда, где обычно средние танки в начале боя перестреливаются друг с другом с дальних дистанций. Приехали, и пока они выясняют, у кого из них броня лучше рикошетит, потихонечку, из кустиков, доказываем им, что для Хелкета непробиваемой брони не существует. Вот пока есть минутка, посмотрите, сколько мы уже за две минуты боя настреляли. Это потому, что поехали вместе с СТшками. А теперь взгляните на миникарту на нашу базу, видите, СУ-152, СУ-85 около домиков стоят, еще одна ПТ-шка, СУ-100, около фонтана умывается, считай на открытом поле. Вот если бы и наш экипаж думал исключительно по пт то получили бы мы к этому времени дырку от бублика, а не на стрелу А сейчас вроде уже и постреляли неплохо, да еще осталась работенка, вон целей сколько. Так, что-то мы слишком развеселились. Пора делом заниматься. Броня не пробита. Эх, рикошет. Сейчас тщательнее сведемся. Замечаем, справа приближается Е25. Она может нас засветить, поэтому подальше в кустики. Противник приблизился к нам вплотную. Сразу же забываем, что мы средний танк, и вспоминаем, что мы ПТ. Что это значит? А это значит, что нужно срочно бежать из этой деревеньки и занимать место в кустах, около своей базы. К тому же, наш командир часто смотрит на миникарту и умеет быстро анализировать боевую ситуацию. По миникарте он так же как вы увидел, что враги в городе уничтожили всех наших союзников. А значит, нужно будет сдерживать прорыв к нашему флагу. Даже позицию занять не успели. Сразу придется вести огонь. Нас ведь могут засветить. Так и есть. Нужно куда-то переместиться, в более скрытную позицию. Пустик себе какой-нибудь найти. Но хочется g 25 все-таки добить. Не знаю, наверное, не попали все-таки. Сейчас стрельнем и нужно выбирать себе новую позицию откуда можно стрелять в три стороны шкода т40 пошла через деревню нужно держать эту цель в голове чтобы не проморгать а пока тигр слишком агрессивно идет о нас Вроде бы коме-то отпугнули. Значит, новая цель для нас. Тигр. Шкода Т-40. Деревня обозначилась. Пошла на прорыв. Вот она проверка для нашего наводчика. Понравилось? Наверное, в следующем выпуске лаборатории Барабекуса научу вас так попадать в движущиеся цели. Только бы не забыть. Привет, привет. Арта, ты-то куда приехала? Почувствовала победу своей команды? Начинается позиционная война, когда силы противников практически равны и когда противников разделяет открытое поле, как правило побеждает тот, у кого железная выдержка, побеждает тот, кто проявляет терпение и не лезет в атаку первым. Уж нашему-то командиру это хорошо известно, поэтому стоим и не дергаемся, включаем стереотрубы и ждем, но в полной готовности. Ага! Враги активизировались! Умножаем бдительность! Каждые две секунды смотрим на мини-карту! Нельзя проморгать цель! Деревня! Из деревни летит Е-25! Разворачиваем башню с одновременным поворотом корпуса! А теперь... Теперь нужен образцовый выстрел! Точный выстрел по быстро двигающейся цели! Пора! Отлично! Обязательно! Обязательно нужно рассказать вам, как вот так вот стрелять! Полезная будет наука. Уверен. Прячемся от арты. Вы ведь про арту не забыли? Она умеет жестко наказывать. Вы поняли? Сейчас у нас тактика. Терпение и кусты. Никакой активности. Никакого геройства. Наш Хелкет, продуманная кошка. Хелкет, это ведь какой-то там кот, правильно? Так вот, наша кошка, конечно, может сбегать за мышками в деревню, но когда нужно, может терпеливо посидеть около Норки. А две наши арты, слишком вкусная приманка, чтобы комет от нее отказался. Подождем. Вот он комет! Не засветиться раньше времени, ведь вражеская арта тут же отработает! А теперь вспоминаем, что мы еще и средний танк! Обход! Вражеская гава не стреляла! Значит, срочно уходим отсюда! Не знаю, как у вас, а у меня нервишки-то шалят. Скорее, даже не от Комета, не его боялся, а именно арты, ее выстрела. Но и предстоящая встреча с ГВ Пантерой не сулит нам ничего хорошего. Она ведь заряженная. Она готова к выстрелу. И она готова нас принять. Приготовимся! Вот арта! Одно пробитие еще не победа Арта разворачивается Целится в нашу сторону Главное ни во что не воткнуться Арта экономит свой выстрел Собирается стрельнуть с гарантией Ух, какой был последний выстрел На автоприцеле, на ходу С 250 метров и без остановки Считай на лету поймали пташку Артопробивашку вы такое видели когда-нибудь? Красота да и только! А результаты оцените! Особенно владельцы халкатов! Думаю, экипаж заслужил лайк! Поставьте, пожалуйста, нашим танкистам отлично! Пусть порадуются! И обязательно, обязательно покажите сегодняшний ролик своим друзьям, которые еще не освоили эту американскую ПТ-шку! Тут ведь точно есть чему поучиться! Я же на сегодня с вами прощаюсь! Да, и еще вот что хотел сказать! Говорят, что успех приходит к тем, кто рано встает. Может быть, спорить не буду. Я знаю другое. Успех в нашей игре чаще всего приходит к тем, кто садится играть в хорошем настроении. Поэтому в бой, господа танкисты, сейчас точно победите. Всем до скорой встречи. С вами был Барабекус.